всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео я хотел поговорить о мониторинге а именно как выбрать первые наушники ну или может быть не первое а просто как выбрать наушники и как выбрать а, мониторы для использования в домашних условиях если вы хотите создавать музыку или сводить музыку ну и все то о чем мы говорили в предыдущих видео из этой категории а, надеюсь вы уже определились с тем чем вы хотите заниматься в мире а, музыкального продакшена скажем так а, и в этом виде давайте я начну с первой очередь с наушников, так как это все-таки более популярная вещь. Во-первых, это дешевле, во-вторых, у многих чисто домашние условия не позволяют э там даже ну, даже как минимум расположить мониторы, не то что там включать громко музыку и так далее. Поэтому наушники, конечно же, это самый первый. Э Вариант, на который падает выбор у начинающих музыкантов, звукорежиссеров, саундпродюсеров, продюсеров И поэтому начну разговор именно с наушников. Я перепробовал множество разных наушников. Сразу скажу, что есть два типа наушников так глобально, если смотреть: это закрытого и открытого типа. Ну, естественно, я говорю про наушники такие вот из разряда. У меня их тут несколько, я их буду показывать за видео все что у меня есть ну то есть вот большие наушники так называемые мониторные наушники ценовой ряд очень большой то есть от там 5-8 тысяч рублей до 20-30 и даже больше то есть всякие уже супер там какие-то аудиофильские наушники я перепробовал разные варианты начинал вообще с таких скажем так очень дешевых наушников bear dynamics там какие-то они стоили прям очень дешевых денег и там конечно ни о каком честном звуке говорить не приходилось если брать закрытые наушники то в принципе более бюджетные они звучат лучше чем бюджетные открытые потому что бюджетные открытые они как правило такие больше для прослушивания музыки нежели для работы над звуком там контролем баса или контролем каких-то высоких частот сразу скажу что полноценный постпродакшн там то есть сведение и мастеринг делать на наушниках я не рекомендую и но ну, редко когда получается здесь на очень Крутые результаты, на там, сведенные исключительно, и отмастеренные тем более, исключительно на наушниках. Ну, таких примеров практически нет. Эм, все равно так или иначе какие-то нюансы бывают. То есть, если даже сведено и в наушниках все и звучит хорошо, там, например, в машине будет не очень хорошо звучать, на колонках там проблема со стереополем, потому что э, вы знаете, когда у вас... Э, у вас надеты наушники, особенно закрытого типа. Вы слышите левым ухом только левый сигнал, правым только правый. И нету наоборот этого, скажем так, перемещения сигналов, как в реальной жизни, в реальном мире, когда мы слушаем через просто стереосистему. То есть у нас звук идет напрямую в уши, также отражается от помещения и. Ну, как мы слышим звук более таким естественным, объемным, нежели чем когда мы в наушниках слышим наш звук где-то в середине головы и по бокам. То есть это все немножко неестественно, поэтому если сводить, и ориентироваться только на это, там, во-первых, я бы посоветовал очень-очень часто переключаться и слушать референсы, потому что референсы в любом случае были сведены на мониторах и в профессиональных условиях скорее всего если вы слушаете качественную музыку я уверен что так оно и есть и поэтому то только воспитывать вот себе вот этот вот момент сравнения то есть вот вы что-то сделали сравнивайте бас достаточно басовый там стерео тоже сравниваете там не слишком ли то есть в принципе привыкнуть к этому можно я не говорю что прям вот совсем вот нельзя ничего делать на наушниках но сведение мастеринг так очень под вопросом а вот продакшн делать вполне реально то есть если вы работаете чисто с аранжировкой нам какие партии то наушники более того даже удобно потому что бывает что вдохновение там находит в 11 часов вечера а то, а то и за полночь у нас у музыкантов так это часто бывает и естественно вы на большой громкости даже если у вас отдельное помещение но вряд ли сможете в, в такое время суток как-то громко что-то слушать поэтому в этом плане хорошо подходят как раз таки качественные наушники то есть аранжировки можно делать в наушниках и даже порой бывает что нужно делать в наушниках а вот сведения, все таки я бы вам посоветовал бы подумать о наушниках к такому дополнительном контроле то есть естественно нужно обязательно проверять все на наушниках я не говорю что нужно от них полностью отказаться но э -э, лучше все-таки дать предпочтение мониторам. так вот если осмотрим наушники вот у меня здесь есть несколько вариантов есть вот такие вот э -э, тоже bear ДТ. Э -э, dt 231 Pro. Я их использую для записи вокалистов. То есть, если я кого-то пишу вокал, я вот эти наушники даю вокалистам. Они, в принципе, достаточно плотно сидят на голове они такого э, закрытого типа, но не, не слишком, то есть они не сильно прям уши и не закрывают, то есть все-таки воздух проходит чуть-чуть, и вокалисты в принципе себя и слышат хорошо, и при этом чувствуют достаточно естественно. А, честно скажу, на них я не работал как звукорежиссер, то есть я не пробовал в них что-то сводить, что-то слушать, то есть я буквально их просто приобрел больше для именно клиентов, для вокалистов, ну, для тех, с кем я работаю. А, наушники такие самые, которые долгое время я работал, очень популярны. в наверное о них слышали это br dynamics детей 770 про очень популярные наушники в принципе цена-качество действительно очень здоровски более того они сделаны в германии и звук у них достаточно объемный широкий по спектру единственное мне показалось у них немножко а, слишком яркий вверх и чуть-чуть завалена середина но это опять же приходит с опытом в принципе для продакшена для аранжировок для электронной музыки то есть если вы работаете это очень хороший выбор они еще раз повторюсь достаточно дешевые а, за их качество то есть цена-качество очень хорошие и в принципе очень удобный. единственный минус это то что очень быстро устают уши потому что они прям такого закрытого закрытого типа то есть вы когда их надеваете уже через минут 10-15 вы чувствуете как ваши уши ну не сказать что спотели но уже такое испаренные некоторые покрылись и э, ну нужны э, перерывы плюс уши сами по себе устают от такого вот замкнутого скажем так пространства. то есть все таки ушам тоже нужен воздух поступление воздуха поэтому э, в них долго работать не получится а если получится то вы будете потом у вас уши будут очень уставшими и где-то час-полтора вы вообще не захотите ничего слушать вот поэтому очень такой важный нюанс но если вы именно гонитесь за качеством звука чтобы чувствовать картинку точнее картину звучания максимально близко то вот за такие деньги это вполне хороший вариант также у меня здесь есть новые наушники от Focal которые я выиграл в конкурсе в прошлом году честно скажу я их послушал они мне показались тоже немножечко задраны по верхам. То есть они тоже закрытого типа, они не такие плотные, как предыдущий вариант, который я показывал. То есть, они по они сделаны достаточно удобно, сидят на э, ушах. Хотя поначалу я не мог понять, как их правильно расположить, потому что чуть-чуть сдвигаешь их влево-вправо, а уже меняется немножко окрас звука, что казалось поначалу дико. То есть, а если я вдруг неправильно ходил и что-то неправильно слышу. Но потом я как-то приспособился, послушал референсы и примерно поймал это положение на голове когда они максимально нейтрально звучат но все равно верха у них немножко островато особенно звуки S, всякие шипящие на них прям выстреливать даже в референсных треках я потом слушал на разных на разном оборудовании нигде такого не замечал кроме как на, на этих наушниках Я не знаю с чем это связано но такой нюанс и я от них они мне нравятся как звучат но я от них начал немножко уставать спустя там 15-20 минут прослушивания поэтому я ими пользуюсь редко тоже как дополнительный скорее контроль чтобы чуть-чуть а, освежить слух и мои а, наушники номер один скажем так это а г я их себе тоже купил два года назад к 712 это не самые топовые наушники из линейки а г но они достаточно хорошие профессиональные они открытого типа и в них во первых вы у вас не устает слух потому что идет происходит обмен кислородом и при этом у них очень-очень такая достаточно нейтральная частотная характеристика. То есть у них нет э, заваленных верхов, у них нет какого-то раздутого низа. То есть вы в, нем, в них услышите максимальную такую четкую картинку. А, поначалу, честно скажу, я после вот Bear Dynamics, я настолько там привык к заваленным высоким частотам, что мне показалось этим какими-то очень мутными. Я даже очень разочаровался, что я столько денег отдал, и мне звук не нравится. Но потом, послушав референсы, послушав а, много музыки именно на этих наушниках, я понял, что вот так оно реально звучит. И даже сравнивая со своими мониторами, я понимаю, что они ближе всего звучат именно к мониторам. Поэтому выбор наушников очень важная вещь. Понятно, что все попробовать нереально, вы не сможете там прийти куда-то и все переслушать, все свои любимые треки. Тут, к сожалению, не исключены всякие методы пробы и ошибок. Но наушники можно там покупать, потом перепродавать, ничего там такого нет. Вот, говорю, можно начать с Bairdynamics. В принципе, такая достаточно зарекомендовавшаяся модель. Многие ее выбирают как начальный, такой начальный полупрофессиональный этап и дальше уже к чему-то стремиться более такому профессиональному и скажем так ну конечно же дорогостоящему вот поэтому в плане наушников я свой выбор закончил на что вам нужно обратить внимание как я уже сказал схемотехника то есть закрытые открытые если открытые то лучше смотреть на модели подороже потому что они более из-за схемотехники более честные закрытых просто из-за опять же своей схемотехники проще передать басы и верха и в принципе можно все расслышать поэтому закрытые может для начала вам будут и лучше для выбора вот ну а дальше нужно просто послушать на референсах можно просто взять свой конь плеер в магазин попросить просто послушать их и протестировать то есть нравится вам, вот если вам есть какой-то несколько треков, которые нравятся вам, как звучат, которые выходить, чтобы ваша музыка также звучала, то вот их надо и послушать на этих наушниках понять, нравится вам звук или не нравится. Вот. Также есть, конечно же, плагины всякие, которые позволяют в наушниках слушать звук, как будто бы это все в мониторах э, звучит. Есть всякие так, так называемые бинуральные бину... сложные слова. Э, плагины у Waves есть такой плагин у Boosters есть такой плагин, как-то ISO, по-моему, называется, если не ошибаюсь. То есть он позволяет, как бы в наушниках, сформировать такую некую виртуальную комнату. И там тоже происходит этот обмен левого сигнала чуть вправо идет, правый сигнал чуть в левое ухо идет. И вы в наушниках ощущение, вот как в какой-то комнате идти. Но я пробовал, честно говоря, какое-то не очень ощущение естественное. То есть я лично работаю на мониторах. И вот теперь, собственно, о мониторах поговорим. Вот у меня на экране здесь открыты. Варианты это те мониторы, с которыми я имел дело вот здесь в домашних условиях работать То есть мои первые мониторы были Yamaha HS50M. Это таки самый тоже классический выбор всех начинающих звукорежиссеров. Они достаточно здорово звучат. Они не очень честны, сразу скажу, у них немножко провальная середина. У них не очень открытый верх. Детализация практически никакая. Но... У них полный спектр частот, вы реально услышите на нем, особенно если вы просто любите послушать музыку, это прям вот вы услышите всю картинку по чесноку без каких-либо приукрас. Но, естественно, естественно, мониторы требуют за собой помещения. Если у вас помещение не подготовлено или оно подготовлено, но вы не как-то неграмотно расположите или подберете тип мониторов под помещение будут проблемы. У меня здесь далеко не идеальное тоже помещение, в котором я работаю себя дома, но у меня здесь есть такая некая звукоизоляция и плюс я использую приборы корректировки комнаты, о которых я поговорю в следующем видео обязательно. Я запишу на это отдельную тему, потому что на это стоит тоже обратить внимание всем, кто э, пытается в домашних условиях с минимальным, скажем так, стартовым бюджетом и началом э, начать делать что-то действительно уже такое уровне профессионального или полупрофессионального, вот поэтому об этом поговорим в следующем видео а по менторам в принципе чего-то посоветовать и искать не могу то есть тоже нужно слушать тут все очень индивидуально кому-то нравится одно кому-то другое поэтому в интернете вы найдете кучу форумов со спорами где каждый пытается доказать что именно эти мониторы лучше чем те я тоже считаю что нужно попробовать есть в принципе магазины которые позволяют послушать какие-то модели то же самое просто приносите с собой там набор референсов там с телефона или там еще как-то с плеера подключаете и слушаете и, ну, собственно, принимаете решение. Плюс там уже конечно, для мониторов нужна хорошая звуковая карта с линейными выходами, балансными, потому что если карта такая, скажем так, очень бюджетная и бытовая, а не профессиональная, то мониторы просто не раскроются. То есть, ну, звук будет такой. Ну, тоже, кстати, касается наушников. Если брать, вернемся к наушникам, если брать вот какие-нибудь такие вот закрытого типа вот например у меня бердинамикс uh, 770 про uh, у них 250 ом это говорит о том что им нужно очень сильное усиление то есть uh, если вот у меня есть звуковой карты я практически ее на максимум открыл чтобы услышать но ну, громкость такую на уровне там 80 децибел вот ну может там чуть больше uh, поэтому если у вас просто например встроенной звуковой карты ваш компьютер то вряд ли вы сможете ею раскачать на нормальную громкость вот такие вот высокоумные наушники то есть вам придется там, покупать какой-то отдельный э, предусилитель для наушников и кстати это даже наверное плюс потому что специальные предусилители для наушников они заточены для выдачи линейного сигнала на наушники и у вас будет более честный звук но это опять же для тех кто хочет все там лучше лучше и лучше совершенствоваться то есть всегда есть к чему стремиться я больше в этом видео пытаюсь ориентироваться на тех, кто только только в самом своем начале. Естественно, скупать сразу все оборудование, которое есть на рынке. Смысла нет. Нужно постепенно расти, и ваши запросы уже вашего развития будут следовать, скажем так, за эволюцией вашего развития как профессионала собственно это все, о чем я хотел сказать, то есть наушники и мониторы нужно обязательно слушать, мониторы очень важно подбирать под помещение, я не советую брать какие-то большие мониторы, я неоднократно встречался в какой-то маленькой комнате у дома стоят огромные мониторы, которые подразумевают использование на большой студии, далеко от стен обязательно, то есть такие мониторы нельзя вообще в углах располагать или около стен, там или около какой-то мебели, то есть там должен быть большой зазор, то есть они должны где-то где-то в какой-то там ближе середине комнаты стоит то есть далеко от стен и в связи с этим лучше использовать все-таки там 5 дюймовые твит, э, динамики ну с пятерками то есть все названия э, вот например hs50 тоже так, пятерки и вот я сейчас например использую себя дома такую более профессиональную версию от yamaha э, мониторов э, MPS5 Studio, то есть в принципе достаточно э, хорошие мониторы, я ими доволен. То есть мне здесь в этом помещении другие вряд ли понадобятся. Но опять же, повторюсь, в следующем видео об этом скажу. Я буду испо... я использую э, средства корректировки технические. Э, без них просто звук у меня здесь ну ужасный. То есть на нем работать невозможно. Вот, так что это тоже очень важный момент, если вы планируете работать с мониторами вам по-любому понадобится устройство коррекции, потому что даже на профессиональных студиях неоднократно я сталкивался с тем, что мониторы звучали не очень честно, либо из-за своего расположения, либо из-за не до конца правильной акустической отделки помещения. Ну, очень много факторов. Но об этом мы поговорим в следующем видео. А так можно вот рассмотреть такие варианты. Также есть сейчас у Икей Мультимедиа вышли новые Айлаут. Я слышал только первую версию. В принципе, для такого, э, э, скажем так, базового варианта очень хороший вариант. Они, конечно, тоже не самые дешевые, но за пару, в принципе, за 20 тысяч рублей. Вот сколько предлагают, там 25. В принципе, это хороший ценник, и у них звук тоже достаточно честный. Ну, насколько это возможно, то есть, спектр у них в целом полный, но. Он э, такой своеобразный, то есть у них, конечно, звучание не как у полноценных мониторов, они такие большие, такие как прокаченные компьютерные колонки, я так скажу. Но звук у них, конечно же, лучше гораздо, чем у всяких бытовых там, компьютерных колонок. Поэтому, в принципе, можно рассмотреть такой вариант, особенно если у вас э, недостаток э, вместе, в расположении. То есть их можно расположить прямо на столе, можно на специальные стоечки микрофонные поставить. То есть, в принципе, достаточно удобные, удобные варианты. Ну что, если у вас остались какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях под этим видео, либо мне напрямую, если вы там запутались с выбором, не знаете, с чем определиться, обязательно пишите, я помогу, и, возможно, коллеги еще какие-то отзовутся и поделятся своим опытом. Поэтому пишите, я всегда на связи, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!